Всем привет, меня зовут Мишаня и это канал Куда Сходить в СПБ. На календаре 16 сентября и это значит, что осень уже в полном разгаре, скоро все деревни оденутся в золото и главное этот момент не пропустить. Поэтому сейчас я запускаю цикл видео про золотую осень и начнем мы с вами с парка ЦПКО. Ну что, погнали! До парка добираться мы будем от станции метро Старая Деревня. These lights all around me keep blinding me. Me, don't tell me why. I know no no you won't save my life. Save my life and me keep on you, keep on your Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И на вопрос, куда сходить в СПБ осенью, я отвечу в парк ЦПКО. С вами был Мишаня, пока-пока!